Всем привет, решил сделать короткий обзор по текущим раздачам на сегодняшний день. Первый идет Galaxy платформа с NFT Talen. Держателем данной NFT обещают начислить по 300t coin. Сколько он стоит, не в курсе и не узнавал. Пока дают, забираем. Нужно подписаться на 3 твиттера, Discord и проявить активность получить роль в дискорде. Когда я выполнял это задание второго дискорда не было. Достаточно было только подписаться. После того как все выполнили кнопка Climb активно. Нажимаем и получаем NFT без комиссии. Дальше. 5 NFT от SUI экосистем Некоторые из них мы уже с вами получили. Где-то нужно просто в оставшихся подписаться, например, на Discord или Twitter. В общем, доделать пару заданий. Вот здесь я в Telegram написал. Ссылку, кстати, оставлю в описании. Вот тут для получения NFT необходимо в Discord получить роль. Я поставил несколько лайков в разных разделах и в группе в чате написал пост. Вернулся на платформу, нажал верифи, задание принято и заклеймил. Напоминаю еще о раздаче по майнингу монеты Gold. Не забываем получать завтра будет листинг скорее всего цена на хгт среагирует на цену хук которая будет на бинансе посмотрим завтра будет видно сколько в дальнейшем мы будем получать с этого майкинга сейчас в районе восьми с половиной долларов за 800 тысяч монет это минималка кстати еще проект начал бороться с обузами кто накручивает аккаунты и у них при выводе токенов при обмене токенов сейчас происходит ручная проверка но кто не обузит все нормально монет свои получите еще один проект мы с вами принимали участие Нужно перейти и выполнить пару заданий новых. Больше поинтов заработаете. В общем, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.